всем привет с вами александр как вам такой вид на стадион калининградский такое вы еще не видели стадион стоит действительно на болоте и смотрите видите метра два примерно насыпь это вот столько насыпали чтобы построить стадион. я смотрел у многих блогеров что тут все разваливается плитка там разваливается короче все рушится только один стадион как-то еще стоит и живу рядом, и на самом деле поверил, что действительно так, что все прямо, плитка развалилась. Но тут проезжал с Ялтинской на машине через весь остров, и смотрю, что а тротуар то нормальные. Увидел только в одном месте там какое-то вздутие, и подумал, может быть на самом деле все не так плохо, и блогеры просто приукрашивают, может где-то, конечно, и вздулась плитка, но это не так критично. Сейчас пойду, посмотрю, что на самом деле там происходит. Смотрите, сколько песка насыпали. Вот тут целое поле с цветочками. Прямо даже необычно для города такое видеть ромашки. Прям целое поле. Это остров октябрьский вот эта вот стенка за ней гаражи находятся и смотрите что насыпали земли практически до крыш гаражей это по всей этой огромной территории столько было насыпано перед самым, перед самим чемпионатом еще весной я помню проезжал по мосту здесь были лужи и я думал как же они сделают как же можно вот на это все которое еще не дало усадку, положить плитку мне казалось, что будет просто катастрофа но на самом деле в принципе нормально вот здесь какие-то тоже цветочки кто копчел ну и где ужас да, травы тут нету местами. Буду искать косяки. Что же здесь такого ужасного? Да, вот нашел. Да, немножко просело. Видите? В принципе, это все поправимо. Я думаю, люди, которые это все делали, они прекрасно понимали, что так будет. Потому что оно ну, нельзя было сделать по-другому. Пойду по газону. Давайте, пишите, ругайтесь на меня. любит любят нас ругаться. Любители газонов. Такие пространства, никого нету. Ну так в целом-то нормально. Какая красивая скамеечка аккуратная. Чистенькая. О, нашел косяк. Сейчас покажу. Вот, ну небольшой, да? Сдулась плитка. В принципе, ничего страшного в этом нету. Но нас же любят. Деньги потрачены, разворовали там. Или что там. Переживают. Не идеально сделали. Как будто за границей все идеально. Да, вот туйки какие-то хиленькие, конечно. Некоторые загнулись. Ну, ничего, посадят еще как они вообще все не загнулись. Та, их просто уже не успевали, наверное, просто тыркали, тыркали быстрее, быстрее, быстрее. Потому что реально не успевали. А сейчас там мужик такой на меня смотрит. Что ты тут типа снимаешь? Да, видите, много твоих погибло. Ну в принципе не критично, а, вот, а показывают так, что вот прям все плохо, все плохо, просто кошмар, на самом деле ну и что, ну косяк, ну сделают, не такие большие деньги стоит это все исправить, конечно хорошо, когда все сразу делается нормально. Ой, а здесь клевер. Какая красота. Посмотрите. Мне кажется, они эти травы засеяли специально. И там тоже разные травы. Но здесь-то точно навер наверняка засеяли. Ох, какое ждутье. Так не видно особенно. Вот так вот видно, наверное. Да там впереди тоже Да тут конечно жесть то что такое произошло но опять же кричать на всю россию что у нас тут все просто катастрофа какая-то Мне кажется что так нельзя конечно то пиарится но все-таки надо какую-то совесть иметь немножко. И до такой степени. Я говорю, я сам поверил, что здесь просто все развалилось. Тут вот тоже немножко. Интересно, это получается, что просело все или приподняло его вот именно в этом месте? Здесь вот видите, как сильно. Тут, конечно, да... Я думаю, я достаточно показал, что на самом деле ничего такого критичного здесь нету. И на самом деле это все отремонтировать стоит не таких больших денег. И дальше оно проваливаться по ей не должно. Потому что все-таки усадка произошла. Всем пока! С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии.